Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение обучения в StarCraft втором, у нас на очереди третья стадия. Доступны войска, все боевые единицы из сетевой игры, скорости игры по умолчанию очень быстрая, направьте в бой все свои войска, включая авиацию и боевые единицы с особыми способностями. Но это на самом деле для меня еще довольно сложновато, дается... То есть абсолютно все боевые единицы используют, так скажем, все плюсы фракции, все плюсы расы. Потому что это надо очень быстро все делать. А, кстати, подождите-ка, на этом этапе от вас потребуется продемонстрировать все чему... все, чему вы научились на двух предыдущих. В процессе игры старайтесь обращать внимание на следующий момент. Удерживайте башню Зелнага, чтобы отслеживать перемещение вражеских войск. Постоянно создавайте новых бойцов для пополнения и усиления вашей армии. Скорость игры на этом этапе будет выше, как много многопользовательской игры по умолчанию. Пройдите этот этап несколько раз и потренируйтесь в режиме игры против ИИ. Ну да, это вот, кстати, правильно они рекомендуют, потому что все довольно быстро в игре. И чтобы привыкнуть, как сказать, к этой игре, надо много-много тренироваться с искусственным интеллектом. Конечно, не стоит забывать о том, что основная игра все равно будет отличаться от игры с искусственным интеллектом, но пренебрегать тренировки с искусственным интеллектом все равно не стоит. Это очень полезно. Так, ну что ж, мы пока что улучшаем. Все, давайте посмотрим, что нам написали. Спутниковое сканирование. Применяйте, спутниковое скани... сканирование позволяет разведать удаленные области и обнаруживать замаскированные закопавшиеся боевые единицы. Башня Зелнага. Подведите наземную боевую единицу к башне Зелнага, чтобы захватить ее. Пока рядом нет противника, башня откроет обзор вокруг себя. Распространение слизи. Так. Детекторы обнаруживающие способности. Обнаруживают опухоли, позволяя уничтожать их. Контр-войска. Щелкнув по боевым единицам на экране справки, вы узнаете об их способностях, характеристиках сильных и, бо... и слабых сторонах. Ну да, это... Как бы есть такая вещь, но я думаю, что это не сильно важно, потому что это стоит проводить скорее в тренировочном режиме, который есть в StarCraft II, а не вот здесь узнавать все способности и прочее. Потому что нагляднее и гораздо лучше вы узнаете свои войска. Повторы. Лучший способ стать более умелым игроком, учиться на собственных ошибках, пересматривать повторы матчей, которые вы проиграли, пытаясь понять, что вы сделали неправильно. Типичные причины поражения у противника больше дополнительных баз, вы недостаточно активно производите войска, а противник атакует вас с тыла. Ну да, это правильно, это правильно, все, в принципе, верно. Разработчики написали. Ну вот я не лучусь на своих ошибках, я медленно как-то развиваюсь. Давайте ставим еще казармы. Так, да, можно уже поставить перерабатывающий завод. Даже, наверное, надо было это сделать немножко пораньше. Потому что я сейчас хочу поставить реактор сразу здесь. А реактор пока я установить не смогу, потому что у меня просто на все не хватит. Хотя реактор вообще рекомендует ставить уже, ну, некоторые игроки, да, рекомендуют ставить реактор чуть попозже. То есть сначала надо вызвать логорезы, которые разведут территорию, а потом уже поставить реактор. Так, ну а мы этим рабочим сразу пойдем поставим еще одну базу. Недостаточно... Так, вот это я тупанул. А? Да, вот это я тупанул, немного не рассчитал. В итоге сейчас у меня виспена очень мало, я не могу вызвать даже головореза. Да. да, ставим еще хранилище. Так. ставим еще один перерабатывающий завод дополнительные хранилища угу. куда-нибудь туда его отправляем на СМ готов. так и ставим давайте-ка реактор Недостаточная веспена. Так. Все, теперь все туда, внимание. Хотя лучше поставить сначала, да, башню слежения, наверное. Понял. Так, тут мы еще давайте-ка устанавливаем. Ага, все, проехал. Так, у него, значит, роуч ворон появляется. Завершено. А как же все примеры? Улучшение командного центра завершено. Слушаю. М так, давайте-ка нанимаем больше сейчас. О, так, так, так, так, так, так, <с> так. Я немного замешкался. Да, вот просто отвлекаешься, когда ты сразу потом возвращаешься на базу, а тут, блин, такой хаос, ел первый театр, думаю. Так, давайте-ка. Недостаточно энергии. Готов. Приказы! Пристройка завершена. Сколько всего там мне рекомендует, мы. Там просто все записали мне, вот просто. Да, да. Все, что возможно. Да, так, и сейчас, кстати, походу меня расшанут. Если я правильно понял. Так, да, да, да, изучение. Разведать противника, чтобы выяснить, насколько он силен. Но я уже понял, насколько он силен. В принципе, разведки не требуется. И да, ты да, ты надо еще не забывать. Блин. Так, так, так. Больше, больше! Больше рабочих. Мне еще нужны морпихи. А, ставьте еще. Ставьте еще хранилище. Потом еще ставьте хранилище. Просто будем ставить там, где это возможно. Мне еще нужен, знаете, космопорт. Да, не помешает. Так, танк. А... Едь сюда. Я не заблочил случайный проход? Да нет, по идее, не И должен пошло. был. Давай, удиви меня. Кто новенького? Сейчас, сейчас, сейчас кого-нибудь пошлем. А, кстати, тут еще, оказывается, база была. Блин, я то тупил. Так, мне надо рабочих. Да, я понял, что у меня очень мало казарм. блин, ай, да, отличный контроль от меня, так, пойдемте в атаку, наверное, внезапно, да, внезапно пойдемте в атаку. Держите башню Зелнага, разведите противника, преобразуйте... Да, преобразовать я забываю. Плюс можно разведать, что там у них. Но у них особо ничего интересного, так что давайте в атаку. Кто там атакует меня? улучшение командного центра завершено. Так, давайте, давайте, давайте Вперёд! соединяемся, идем в атаку. Вперед! Так, ага. Давай, прости дороги! Все, идем в атаку. Да, уже битва закончилась. Okay. Убивайте их всех. Ну, в общем-то, все равно, конечно, это победа, но такая весьма сомнительная. С нормальным игроком бы я бы, скорее всего, проиграл бы очень быстро. Ну, победа, как-никак, ну ладно. Немножко было получше можно сделать. Что ж, третий этап завершен, мы наконец завершаем все этапы, именно за тиранов, теперь у нас остаются другие фракции, это зерги и протасы. Ну да, за эти, конечно, фракции мне гораздо все хуже будет получаться, но попробовать все-таки можно, Посмотреть, что из этого можно, как сказать, получить. Но в конце концов, я немножко разовью свой хотя бы так скилл. Вы за этим посмотрите, как нуба скилл развивается. Ну а с вами был Веном. Да, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!